Добрый день дорогие друзья и с вами я Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами украсим жестовский поднос золотым орнаментом по краям. Итак, у нас уже имеется золотая краска, кисть с длинным борсом. И первое с чего мы начинаем, это проводим основную ровную линию по краю подноса. Краска у нас специальная, на лаке мешается. Итак, следующий элемент у нас будет S-образный. Получается такой красивый орнамент. Повторяем его по всей линии. Далее полукругом, как лодочкой, мы перекрываем нижний орнамент. Соединяя их вместе. На стыке полукругов мы начинаем вырисовывать колечко. Это колечко мы закрашиваем и рядом пририсовываем по две капельки. Получается цветочек. После чего на свободных Капелька, которую мы не закрашивали через одну. Мы перепрыгиваем с капли на каплю, рисуя такой элемент, похожий на цветок. Очень хорошо. Снова возвращаемся к элементу лодочки и кольцу. А в завершении... Ставим точки на обратной стороне кольца. Вот такой у нас получился орнамент. Спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на канал. Жду ваших вопросов, предложений. До новых встреч!